Как облупленный стою На руках следы твоих Не смывается тату Не снимается пари да девчонка просто топ И ее подруга Ой, матершинными словами И подбитая стекло Я забираю их в салон Ее мама не узнает Что они все Все что, что между нас. Сейчас в розыгрыше от Додо Пицца из студии Калашников Тату в группе ВКонтакте и Инстаграм.